Добрый день, уважаемые наши зрители, мои подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях Марк Анатольевич Соркин, председатель оргбюро Союза коммунистов, главный редактор Информа, агентства Ледоков. Марк Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Марк Анатольевич, хотел бы с вами побеседовать на последние события, которые произошли. Это Норманская встреча. Как бы вы ее подытожили? Видите ли, в чем дело. Нормандская встреча, она окончательно зафиксировала нерушимость Минских соглашений, подписанных в 1915 году. Было соответствующее комюнике, в котором это подтвердили все. То, что там сейчас Зеленский рассказывает о своем плане «Б», «Я» и «Г» — это его личное дело. Но есть документ, который это зафиксировал. Но, на мой взгляд, не это было главное. А что, по вашему мнению? В Украине сложилось две очень серьезные группировки. Одна группировка Порошенко, которая объединяет вокруг себя всю нацистскую, как говорится, окончательную сволочь, которую мы, которая готова, понимаешь, дальше убивать налево и направо, и группировка Авакова. Там нацисты не меньше, но они похитрее, и они собираются действовать более избирательно. И, по сути дела, Аваков, который поехал, как смотрящий за Зеленским, показывает, что Зеленский, по сути дела, никто, не более чем известный предмет в проруби которая болтыхается между двумя берегами, а к какому прибиться, не знает, поскольку ни тому, ни другому берегу он не нужен. Но... Опора на Коломойского могла бы иметь определенную роль для Зеленского, но у Коломойского нет главного составляющего. У Коломойского сегодня нет своей вооруженной силы. Эта сила разошлась между Аваковым и м, Порошенко. Вот между ними будет решаться, кто будет править на Украине. Для украинского народа это отличается друг от друга, как черт желтый от а черта синего. Но дело в том, что, как говорится, им-то важно не то, что, как живет украинский народ, а важно посадить свое жирное тельце в главное кресло. Тем более сейчас позиции Порошенко очень сильно подточены теми документами, которые собрал Джулианин, который привез их в Америку, благодаря помощи того же Шарея и Елены Лукаш, которая была министром юстиции в правительстве у Януковича, и по сути дела там впрямую как говорится, показывается степень коррумпированности не только Байдена и его сына, но и э, бу, наиболее таких крупных представителей э, демократической партии, в том числе и бывшего посла США э, на Украине Иоанович. Это Трампу большой подарок в борьбе против демократов. Поэтому, как говорится, э, он сейчас будет поддерживать тех, кто ему эти документы дал. То есть ни Аваков, ни Порошенко поддержки от Трампа не получат. Сколько бы Конгресс не принимал законов о выделении денежной помощи э, Украине, там в каких бы суммах, в каких бы пределах, они не получат ни копейки. Трамп человек непрощающий, человек мститель, и он этого не простит собственно говоря. Поэтому норманская встреча, как таковая, это не более чем смотрели. Сели, посмотрели, дали 4 месяца на решение вопроса. Если за 4 месяца вопросов не решит, отношение будет другое. А, а где-то в... В, а где в другой стране вот, а, могло, может ли быть такое, что а, приезжает а, министр МВД, э, смотрящим за президентом страны. Это как? Вот, что это? Это нонсенс? Это означает, что на Украине сегодня нет государства. Есть противоборствующие банды, которые живут не по законам, а по понятиям. Ну, смешно бы было. Ведь кто такой Ава? Это бандит, смотрящий за харьковскими рынками до всех этих событий. Понимаете, в чем дело? Он сумел подобрать под себя э, большую часть Добробана. Ну, а э, в, то же не время, не... в то же время знаковое событие, когда он э, показал убийцу Шеремета, и показал, что это члены, так сказать, антитеррористической операции, вроде как бы герои Украины, которых Порошенко лелеял и растил. Почему это... сейчас? Вот почему, почему именно сейчас? Вот смотрите, э, была бойня на Майдане, была одесская хотынь сожжены люди. Расследований нет по сегодняшний день. И здесь вот бухты, барахты и телефонные разговоры, и все, почему именно сейчас? Что это? Четыре месяца. Понятно, что через четыре месяца, когда ничего не будет сделано, может вполне себе наступить операция по принуждению Украины к миру. И до этого момента надо ясно, четко определить, кто будет это делать. И Аваков на эту роль хочет предложить себя. Отсюда его поездка и в Америку. То есть от... фактически он ищет себе нового Сюзерена или как это понять? Да, он ищет тех, кто его будет поддерживать в этом. Потому что Вопрос заключается в чем? Дело в том, что Минские соглашения, они не нравятся не только на Украине, они очень не нравятся и Донбассу. По сути дела, если мы вспомним события 2014 года, то референдумы о выделении состава Украины и Донецк и Луганск проводили на территории всех областей. Полностью. Да, Донецк, а больших, больших, больших областей, да. И они там, как говорится, получили большинство. И естественно, э, руководство и ДНР, и ЛНР не хотят оставлять э, тех людей, которые пошли на референдум на откуп бандитов. Нет, у нас даже действует программа по воссоединению народа Донбасса, то есть ну, мы предоставляем медицинские... Ветеринский... А Ветеринский... ведь это, это э, вы поймите правильно, Андрей, на сегодняшний день количество людей играет не очень большое значение. При наличии средств уничтожения крупных скоплений как людей, так и техники, это роли не играет. Вопрос как раз заключается в том, что, по сути дела, и Донбасс, и Донецк, и Луганск сражаются за правое дело. Они сражаются против фашистов. Но ну, фактически и ДНР, и ЛНР а это... А поэтому, не поэтому, поэтому очень важно понимание правоты своей. И вот тогда вот это и сегодня и будет играть решающую роль. Бандиты воевать не умеют. Бандиты умеют убивать, грабить. Да. Убивать, воевать они не умеют. Вооруженные силы Украины после трех подряд поражений Собственно говоря, ведь армия воспитывается на истории побед, а украинская армия может воспитываться только на своих поражениях. Савур-Могила, Изварина, Иловайск, Дебальцо. Что? И, по сути дела, произойдет то же самое. При первом серьезном ударе эти ребята побегут и правильно сделают, потому что умирать им не за что. Ну вот буквально недавно один из военных украинской армии, полковник, или я не помню его звание, чтобы не соврать досрочно, на брифинге с журналистом заявил следующее, что э, мы как солдаты, как офицеры, э, у нас есть традиции, мы всегда сможем договориться и э, пойти на мировую и с другими там, и э, э, сослуживыми служивами ЛДНР. Там, это и... мировая, Андрей. но но нет, суть-то ни в чем, он-то это сказал. И буквально на следующий день этот человек выходит э, с испуганным видом и делает опровержение, потому что он сказал, что, но, к сожалению, есть радикальные э, группировки, которые не подчиняются сегодня никому на Украине. Вот э, мы уже с вами об этом говорили. Вот это единение под названием капитуляция произойдет тогда, когда начнут наступать корпуса Донецка и Луганска. Вот тогда пойдет массовая сдача. Как это было в Крыму? Понимаете? Когда э, люди подходили к воинским частям Украины в Крыму, да, мы видели эти кадры, по -по сдавались. Понимаете, массово сдавались. Они, Они переходили служить в российскую армию, получали те же должности, получали те же звания, получали Считаете ли знали... вы таких людей предателями в данной ситуации, в данном контексте? Видели, в чем дело? Э -э -э здесь их назвать предателями нельзя. По одной простой Что? причине. Они не захотели подчиниться людям, которые совершили государственный переворот. А То, антиплиническое Это антиплиническое Имели ли а? они право на это или нет? Вот Конечно. Законные основания. Конечно. Ведь те люди, которые совершили антигосударственный переворот, они нарушили Конституцию. Они преступники. Да. То есть, а кто будет подчиняться преступникам? А не кажется здесь, ли вам и просто? Здесь, понимаете ли, вопрос опять-таки, кто судить будет? Марк Анатольевич, я просто посмотрел на вот эти заявления и почему-то у меня вот сложилось такой образ в голове, что а, этот военный как бы поддержался, поддержал или надеялся на поддержку президента как главнокомандующего, но по факту получается, что президент не может не защитить армию и никакой не главнокомандующий, и поэтому он пошел на попятную, то есть вот сделал такое видео. Я вот. вам уже сказал, Антон, то есть у он... вас нет президента, Но у, на... у, у, у нас есть да, некий что... лов, который на ярмарочном балагане изображает э, президента, а на деле он Петрушка, которого дергают за ниточки. Ну что ты с этим сделаешь? У него нет власти как таковой. Ему не подчиняется МВД, ему не подчиняется армия, ему не подчиняются добровольные батальоны, ему не подчиняются его собственные министры. Так что же ему делать? Что меня. же ему теперь делать в этой ситуации? Ну, я не знаю, можно пойти повеситься, конечно. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы руководить, надо обладать определенными качествами руководителя. Их два. Первое. Человек должен ясно видеть цель, а второе, умение достичь... Найти подобрать людей. людей, годных для достижения этой цели. Да. Ну, что может сделать э, актер в Балагане? У него цель сыграть спектакль. А он, вот он и, и они, спектакль Марк Анатольевич, они сейчас, вот, буквально сегодня, я смотрел Брифин, там, один из «Слуги народа», выступал и рассказывал, что вносятся правки и до Нового года им очень срочно нужно протянуть этот закон о продаже земли, украинской земли, единственного ресурса стратегического, который остался в стране. Ну, видите ли, в чем дело. Э, они могут протянуть все, что угодно. Протянут ли они сами. Да смогут на... ли? Смогут ли протянуть? Да протянуть-то смогут все, что угодно. Вопрос, сами как ли они после Нового года останутся Украины? или нет. Потому что вот сейчас я вижу задачу Донецкой и Луганской народных республик стать организующим звеном в создании государства нового, переучреждения нового государства. И они все, те деяния, которые были до них, свободно могут, как говорится, выбросить вон, в том числе любой закон. А продаже он земли или о чем угодно. То есть получается то, что они сейчас принимают в будущем, если... Uh, не если, а мы победим. Это в любом случае. Uh, well, То есть, я вам приведу простой пример. Uh, как по-вашему, почему в 18 году 14 иностранных государств начали интервенцию против советской России? Не, не зальюсь за этим вопросом. Значит, я когда-то у меня был ну, дискуссионный клуб, и там была тема: Что такое была Октябрьская революция для. Российской империи. Катастрофа или спасение? И я там пользуюсь материалами, биржевыми. Книга была одна очень интересная, 95 -го года. Оцены бумаг государства российского. Нарисовал каждый. По сути дела, Российская империя экономически была разделена. Северо-запад это доминирующее э до Москвы, включая причем, э доминирующее значение германского капитала. Юго-запад франко-бельгийского. Север России, Поволжье, до и включая Кавказ, это Англия, в том числе и Средняя Азия. Зона сибирского маслоделия Краснодарского край находилась под полным контролем американских торговых фирм, в том числе часть Камчатки и, собственно говоря, Приморья было полностью под японцами экономика. И вот когда э, советская власть пришла и накрыла этот раздел, сказала: все, ребята, декрет о земле, земля не может служить объектом купли-продажи, и вы ничего не получите из того, что вам принадлежало. Вот тогда они начали интервенцию. Угу. Марк Анатольевич, а то здесь... же самое и здесь. Понимаете? То то же есть самое. Пока они могут принимать все, что хотеть. Но по факту, что произойдет в будущем, все это будет как бы. Да. Даже если кто-то успеет что-то купить, это будет национализировано. Но для этого нужна будет политика, соответствующая э, э, Дане, значит, э, людей, которые будут восстанавливать Украину, донецких и луганских товарищей. Ну, будем говорить, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, руководство и Донецка, и Луганска, это, в общем-то, довольно слабые люди. Школы войны не прошедшие. Ну, ну, как бы вам сказать, учимся, учимся, учимся. Ну, никто не против, пускай учится, товарищи. Это здесь, но понимаете, э, нельзя заменить спокойствие выдержкам, нельзя заменить действия. Ведь, по сути дела, действовать надо. А я думаю, что вот э, не случайно э, дали э, украинскому руководству 4 месяца на. Дальнейшие шаги. Если их не будет. Ведь главное, что. А кто будет, Вот если их не будет? Вы сказали, это вот 4 месяца на принуждение, а потом будет принуждение. А как это будет происходить? Кто это будет делать? Что за я принуждение? Думаю, кто я будет думаю, что это делать донецкий луганский товарищ? То есть, фактически, тогда, может быть, дадут приказ и нашим защитникам. Я имею в виду, что. И донецкие, и луганские товарищи сами должны для себя этот вопрос решить. Надо это делать или нет? Потому что это, конечно, хорошее дело освободить тех людей, которые принимали участие в референдуме в Донецкой области и Луганской области. Дело хорошее. Но, понимаете, оборона – это смерть. Так было всегда. Как только ты начинаешь обороняться, значит, ты проиграл. Но мы сейчас находимся как бы в обороне уже шестой год. Ну, я бы так не сказал. По сути, дела, не шестой год. Дело в том, что враги украинские фашисты от вас получили хорошие удары. Вот сейчас Но, они... -то время они тоже хорошо приоделись. Даже посмотрите на кадры последней вывозки Альфа из спецназа СБУ. Вы посмотрите на их обму... обмундирование. Там обмундирование одну... воинского духа не дает. Но... меня, эм, Альфа и любой спецназ могут, конечно, хорошо действовать, но они войны не выигрывают. Они могут провести какую-то успешную операцию, но войны они не выиграют. Это невозможно. Марк Анатольевич, вернемся к Париж. Еще один вопрос там стоял. Я думаю, что это самый главный вопрос, в чего Зеленский поехал, это ГАЗ. Договорятся или не договорятся? пока еще не договорились. Вопрос заключается в чем? России, российской буржуазии, нужен украинский транзит до тех пор, пока не войдет в строй Северный Поток-2 и Турецкий поток. Значит, я посмеялся на смехотворные санкции, которые. Америка объявила против фирм, которые строят Северный поток. Там осталось 100 километров построить. Это, как сказали немцы, это 5 недель. После этого эти санкции уже никому не нужны. Это раз. Второе. Значит, будем говорить так. Буржуазии Российской Федерации, равно как и украинской буржуазии, на народ наплевать. Вопрос заключается в том, что надо соблюсти некую красивую мину при определенной игре. Это значит, возможность заключения договора есть, но это будет такое количество газа, которое не позволит функционировать украинской газотранспортной системе. То есть создадутся такие условия, при которых не будет ответа нет, но возможности... Возможности работы тоже нет. Вот, я понял. Значит, не договорятся. В этом. Нет, это... Дело в том, что украинская буржуазия, то есть российская буржуазия, украинскую буржуазию уже сминусовала. Это я однозначно. Понимаю. И если вы обратите внимание на тон выступления на всех ток-шоу, уже всерьез ведется речь о создании на месте России, Украины и Беларуси некого союзного государства. Не далее, как вчера, например, Кургинян заявил, в ответ на выступление Погребинского, Погребинский говорил о некой финляндизации Украины, то есть вести себя с Россией, как Финляндия. Ну, ему Пургинян ответил, вы хотите быть лимитрофом, вместо того, чтобы получить, как говорится, достойное место в семье народов, как это было всегда. Государство Украины всегда было связано с Россией. Да, исторически. Исторический... Да. А другого государства Украины никогда не было. Только Нет. вот эти последние 70 лет. Не, ну были же как-то там Дуляхив, ну они там, а потом от отляхи... Поймите, правильно, а... никогда не было на Украине государства. Появилось нечто смехотворное под названием Сначала Центральная Рада, потом директория, и к 2019 году они закончились. Когда на Украину пришел Деникин в конце 18 -го года, все, вся независимость Украины быстро закончится. А, а после сегодня, в сегодняшних реалиях, Марк Анатольевич, Донецк, Луганск, это понятно. Что, по вашему мнению, ждет мою, скажем, родную область, Херсон, Николаев, Одесса, Запорожье? А День... это зависит от людей. Я думаю, что в этих областях достаточное количество людей, которые понимают цели и задачи. Понимают, они не понимают. Донецкая, Луганска, но... и даже, как говорится, в случае, если... Они пойдут против, они воевать не будут. В самом худшем случае это будет некий нейтралитет, а подавляющее число людей. Я не думаю, что Одесса простит сожженных людей в Доме профсоюза и убитых на Куликовом поле. Я не думаю, что Херсон и Николаев простят уничтожение их промышленности и да сельского, из сельского ну, Я хозяйства. не думаю, что Мариуполь простит ту самую э, э, гнусно прославленную библиотеку, из которой устроили э, пыточные застенок Ой, Мариуполь, вы помните, там есть сочи о нем очень мало говорят. Много говорят о 9 мая, когда стреляли, много говорят об этой э, концлагере, который построили, да, вот как книжка. Да, да. Названием. Но мало говорят о том случае, когда возле воинской части просто расстреливали. Расстреливали людей из правосеки, вот, расстреливали... вряд, вряд, вряд ли это простится. Поэтому я так думаю, что, по сути дела, когда-то Украинская Советская Социалистическая Республика была создана из трех частей, это будем говорить Новороссия, это Гетманщина и это Галиция. Я думаю, неизбежен развал это на три части. Хотя Гетманщина, то есть Киев и центральные регионы, они в одиночку существовать не смогут. Они или туда, или сюда качнутся на ваше мнение, если будет выбор, куда они присоединятся. Но Киев ⁇ это русский город, изначально это Русь. Понимаете, будем с вами говорить так. Киев может быть и русский город, никто не спорит. Но население его, та самая украинская антихенция, у нее ни ума, ни фантазии. У нее дальше шаровар шириной Черного моря мышление не идет. Вот неподлежность, незалежность, соборность. Все что угодно. То есть, чтобы им была возможность болтать, а работать должны другие. И вот хорошо видно это на ток-шоу. На тот же Погребинский, Тот же Вакаров. И там целая их куча. Не с тем числа. Они говорят, сами не зная о чем. Потому что они не понимают, что такое государство. Они говорят, у нас не ваша, у нас у нас народ правит. Как народ править может без структуры? Это, не... это махнощина какая-то, даже да. хуже. чем... Как может править без структуры? А структура подразумевает определенную Нет, Марк, вообще, как? Мы видим, как, вот посмотрите, убивают трехлетних детей в Киеве, выходит какая-то там, скажем да. так, непонятная, на непонятном языке, суржиком, патриот как... Украины, призывает там угрожает президенту смертью убийствами да, и так далее. но собственно почему нападают на людей за то что те разговаривают что на русском такие то, точку зрения У нас столкновение банд которые делят сферы влияния а банки... а как, как же порядочным а по как же порядочным честным людям тогда жить и выжить главное выжить. надо брать власть Вот и все. И помнить, вот когда-то Гёте, вернее, Врукгейна, сказал одну любопытную фразу. Честность хороша только в одном случае, когда вокруг меня все честные, а я один среди них жулик. Вот тогда честность хороша. И вот здесь надо понимать, что против вас будут использоваться самые грязные приемы. И вы должны быть к этим готовы мы как бы уже ко Вот всему... 20 век показал. Бесполезность договариваться с нацистами. Они могут подписать любой договор, любую бумагу. Но как только им станет это невыгодно, они тут же ее отбросят. Они моральных обязательств, что такое моральные обязательства, не понимают. Они понимают, к сожалению, понимают только язык силы. Только Другому... понимают, В чем дело. Вспомните, у вас была такая одиозная фигура. Сашко Билый. Да, был. Он заседании автоматом по столу постучал. Но когда он стал мешать, извините меня, он совершил зверское самоубийство, понимаешь, 18 пулями в спину. Самоубийство. Это не единожды, когда на Украине... Ну, Понимаете, а... в чем дело? Два ну, раза было... раз Были, ну, с Вы еще разговаривали. бывает. С нацистами не о чем разговаривать. С нацистами бесполезны любые договора. Они их не выполнят. Вот сейчас стоит, стоит тот же Вакаров на ток-шоу. А вот нам, Украине, это невыгодно. Ему говорят, так вы же, ребята, капитуляцию подписали. Это условия вашей капитуляции. Чтобы вас не уничтожили. Ну, ситуация изменилась. Ну, хорошо. Изменилась ситуация. Ну, значит, надо ребятам показать, что как бы ни изменилась ситуация, а выход-то один и тот же будет. Ну, Владимир Владимирович сказал, что альтернативы Минским соглашениям нет, это говорят. Ведь... Владимир это Владимирович это... официальное лицо. Для российской буржуазии Минские соглашения выгодны со всех сторон. Если Украина выполнит Минские соглашения, то украинское государство перестанет существовать добровольно. Потому что федерализация, это означает расчленение государства единого по области. Если она не согласится выполнять низкие соглашения, тогда принуждение к миру... Ну, то есть результат все равно неизбежен. Да. Конечно, это, конечно. Знаете, был старый анекдот, когда мама спрашивает дочку, дочка, вернее, спрашивает маму э, в день своей свадьбы, мама, как ты думаешь, что мне на начать одеть, ночную рубашку или пижаму? А мама отвечает, дочка, что ты не одела, результат будет один. Так, Марк Анатольевич, уже как бы время у нас, все-таки 29 минут мы с вами общаемся. Я благодарен вам за то, что вы нашли время со мной пообщаться, донести моим подписчикам, зрителям вашу точку зрения. Ну и будем надеяться, конечно, на то, что в ближайшее время восторжествует все-таки здравый смысл наступит на Украине мир, и мы будем Понимаете, жить... Надеяться на приход здравого смысла бессмысленно. Ну, значит, мы будем... Когда-то была такая фраза. Добро вместе с пулеметом намного действием не просто добра Да. Или как любят говорить те американцы. Господь Бог создал людей разными. А Джон Сэмюэл Кольт сделал их разными. Знаете? Спасибо, Марк Анатольевич. Я напомню своим подписчикам, что у нас гостя был Марк Анатольевич Соркин, председатель ОРБЮРО Союза, Ор да, Союза Коммунистов, главный редактор информагентства «Ледокол». Спасибо большое, Марк Анатольевич. Пожалуйста, Андрей.